Добрый день дорогие друзья, вы на канале ТОП САД ЕЖЕВИКА Prime Arc Freedom, свобода Знаете, какие крупные, изобильные Ежевика выросла у нас На второй год Посадки ее перед теплицей Выполняет роль она не только супруга ягод, но и закрывает Видите, нашу Теплицу от избытка солнечных Фотонов, и это самое Явление И эффект используется Капельный полив, который в теплице Он достается, это ежевики Посмотрите полностью изобильная и крупная, ну, правильно, много лучше, чем малина и эффективнее, вкуснее. Если вы делаете маску, то тело ста юношеское, юношеское, то есть, короче говоря, вы в то, вторую, совершаете вторую молодость. Маски из ежевики а, потрясающие оказывают косметическое явление, а, эффект на человечность, ну, конечно же, на качество длительности жизни. Советуем приобретать ежевику, выращивать ее и добиваться вот таких же вот результатов. Она очень вкусная, очень приятная. Кстати, ежевика является одним из самых лучших препаратов, который качественным образом создают иммунитет в организме. Итак, ежевика Prime Arc Freedom. Гигантские ягоды. Могут достигать 20 грамм. Ягоды ароматные, сладкие, с легкой кислинкой. Основные достоинства этого сорта – сочетание бесшипности и ремонтантности. Внушительный размер ягод, но вы видите, просто огромный изобильный урожай. И бесподобный вкус Кстати, извините, перебиваю Смотрите, какая мощный рост Если вы ее формируете, то она вам закроет теплицу Обязательно нужна шпалера Это придаст еще большему ежевике, большему урожаю И естественно, что ее надо укрывать осенью А она отблагодарит вас весной и вот летом Вот такими вот потрясающими результатами А что у нас еще дальше? Вот это сорт Triple Crown а он поздний, видите, как опять-таки, покрыт везде, сплошником ягодами И создается впечатление, что ягод больше, чем листьев а, Еще напоминаю это высаживать надо на расстоянии полутора метров и формировать. Обязательно, вот если мы запустили, вот эти ветки должны быть удалены. То есть с тем расчетом, что как вы ее формируете, так оно и будет нижней. Побеги обязательно удаляйте. Подписывайтесь на канал ТОПСАД Ежевика должна быть в каждом усадьбе, в каждом огороде. А ее прекрасно замораживать. Ну и естественно, что прекрасные дамы. Вы всегда будете испытывать восхищенные взгляды на себе после масок из ежевики. Ваше тело приобретет упругость, красоту, неповторимость А девичья фигура и девичья кожа будет постоянно сопровождать вас А ваша жизнь будет неограничена долга. Удачи на даче вместе с Ежевикой в передаче господа и милые дамы